Всем привет! Сегодня пройдем тренировку. Покажу, как э, тренировать плечи собственным весом. Покажу некоторые варианты упражнений, которые можно использовать для тренировки плеч. Примерно так можно тренировать плечи собственным весом. Такие упражнения выполняя дома, либо на улице, у стены, в моем случае дерево, вы повысите силу ваших плеч. Также они увеличатся в объеме, и вы увидите, что некоторые упражнения вам будут легче даваться. Можете уменьшать амплитуду, либо просто с двух рук стоять. У стенки изначально, если у кого-то не получается. И все придет. И будет все легче и легче получаться. Всем пока. Смотрите следующее видео.